приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Лев на 2022 год я надеюсь что это видео поможет вам спланировать ваш предстоящий личный год а также правильно определить приоритетные сферы вашей жизни мы с вами рассмотрим влияние каждой из планет на ваш знак и начнем мы с Юпитера, ведь Юпитер это та планета, которая приносит с собой возможности получить расширение в какой-то сфере, перспективы и в целом преуспеть по делам этой сферы. С начала года и по 11 мая 2022 года и затем с 29 октября по 21 декабря Юпитер будет находиться в знаке Рыбы. Это ваш восьмой сектор гороскопа. В этот период времени ваши близкие отношения будут складываться весьма удачно. Также это хорошее время для того, чтобы сблизиться с дорогим для вас человеком. В целом вот этот момент сближения может присутствовать даже и в тех отношениях, в которых вы состоите уже давно. Просто в 2022 году у вас будет возможность объединить свои ресурсы, свои умения, знания и вместе с вашим партнером сделать большее, чем вы бы могли сделать в одиночку. Во время этого транзита вы можете почувствовать внутренние изменения, которые дают вам возможность проявлять себя как более сильная личность. И это может отображаться на том, как развивается ваша жизнь. И, соответственно, вы будете действовать более смело, с верой в себя. Но помимо этого у вас будет возможность заручиться поддержкой других людей. И это может быть как моральная, так и финансовая поддержка. И вот в этом вопросе важно соблюдать баланс, так как Юпитер порою оказывает такое влияние, что человек теряет чувство меры. Поэтому... В плане займов, кредитов, долгов, чужих ресурсов и их использования Важно все-таки не забывать о чувстве меры и проявлять осмотрительность Поскольку в вашей карте Юпитер отвечает за романтику То его прохождение по восьмому сектору сделает эту тему для вас приоритетной и очень глубокой Поэтому многие из вас будут нуждаться в том, чтобы любить и быть любимыми и это может проявляться в виде подарков, которые вы будете дарить, которые будете получать. В виде в принципе везения, связанного с финансами. В целом финансовые вопросы в этом году имеют очень хорошую перспективу. К тому же они должны решаться достаточно легко. Все, что связано с вашим бизнесом, с банковскими делами, с кредитами и выплатами, это все будет очень легко получаться главное понимать цель любых действий и стараться смотреть не только на то как обстоят дела на данный момент времени но и проявлять данной дальневидность к тому же вы можете извлечь выгоду управляя талантами используя ресурсы других людей то есть в принципе рядом с вами люди могут раскрываться как личности и таким образом ваше взаимодействие с этим человеком может быть взаимовыгодным конечно же юпитер в восьмом доме несмотря на то что это очень хорошая планета может оказывать и негативное воздействие опять-таки я уже об этом упомянула это отсутствие чувства меры поэтому есть риск обзавестись долгами или же не рассчитать свои финансы. Например, если вы начнете резко зарабатывать много в этом году, то можете с такой же скоростью быстро это все потратить, промотать и, соответственно, не инвестировать эти деньги никуда. Поэтому важно все-таки вот с ресурсами быть поаккуратнее. Но в целом это очень хороший перспективный период, когда вы, раскрываясь другому человеку, становитесь богаче. То есть это такое время активного обмена энергиями, знаниями, умениями, талантами с другими людьми. И это период, когда вы можете освободиться от каких-то факторов, которые вас ограничивали. Это могли быть внутренние страхи, комплексы вы можете это выпустить наружу и, соответственно, дальше со свободной душой создавать что-то новое, нового себя. Во время такого транзита увеличивается щедрость, вера, сострадание, и эти качества тоже могут оказаться очень полезными именно в отношениях с людьми, которые вас окружают. С 11 мая по 29 октября Юпитер на время заходит в знак Овен, ваш девятый дом, и вы отчасти можете прожить тот транзит, который будет продолжаться еще и в 23-м году. И когда Юпитер будет находиться в вашем девятом доме, вы еще больше почувствуете веру в себя, вдохновение. Это период, когда... Мы с легкостью смотрим на все, что происходит в нашей жизни, верим в чудеса и готовы эти чудеса воплощать в нашу реальность. Обычно человек проживает этот период очень легко, когда вот его не способна расстроить какая-то мелочь, когда он всегда находит повод для радости, для того, чтобы вдохновиться чем-то. И ну, как минимум, это очень хорошее приподнятое настроение. Но на самом деле такое настроение, такой настрой можно использовать и для того, чтобы продвигаться в карьерном плане, и для того, чтобы гармонизировать отношения с окружающими людьми. Ваши взгляды на жизнь будут меняться, и ваш кругозор будет расширяться в этот период. Это замечательное время для поездок в другие страны, для знакомства с интересными людьми, иностранцами, это хорошее время для публикации в СМИ, для издания книг, если эта тема вам близка. Плюс очень часто Юпитер, находясь в Девятом Доме, подталкивает нас что-то изучать. И особенно это касается вот тех тем, которые позволяют нам ощущать себя профессионалом. Но по Девятому Дому это не всегда те знания, которые мы сразу же будем использовать. Это больше те знания, которые помогают вам расширять ваш кругозор и ощущать себя более вот глубоким человеком. Это может быть, например, изучение философии. Кстати, это очень хороший период для того, чтобы расширять количество людей, которые знают о ваших услугах. Вам будет достаточно легко привлечь к себе внимание. Плюс это период, когда человек благодаря своему оптимизму и открытости получает новый интересный опыт через новые знакомства и через разрешение себе попробовать что-то новое. Переходим с вами к влиянию планеты Сатурн. Сатурн в астрологии не секрет, является антиподом в некотором смысле планеты Юпитер. Так как Юпитер приносит расширение, оптимизм, Сатурн же наоборот заставляет нас быть более дисциплинированными, ответственными, отказаться от чего-то ради, ради вот какой-то темы, да, над которой мы работаем. Сатурн в 22 году не меняет знак. Он, как и в 21-м, продолжает идти по знаку «Водолей». Это ваш седьмой сектор гороскопа. В период с 4 июня по 23 октября Сатурн будет делать э, петлю ретроградности в вашем седьмом доме. И именно в этот период его влияние на ваш знак и на вашу сферу партнерских отношений, на вашу сферу взаимодействия с людьми будет наиболее интенсивным. Напоминаю, седьмой дом отвечает за брак, взаимодействие по работе например это может быть деловое сотрудничество клиенты а также за тему открытых врагов конкуренцию и именно через эти вопросы вы можете проходить череду испытаний и по сути могут быть ситуации которые будто бы проверяют вас на прочность mm -hmm. закаляют ваш характер и Сатурн любит сильных людей, поэтому если вы проявите стойкость в этих вопросах, то сможете укрепить свои позиции, например, в своей нише, и после этого больше никогда не будете бояться конкуренции. К слову, это влияние началось еще в 2020 году, и оно будет продолжаться по март 2023 года. И сейчас на экране вы увидите даты рождения тех представителей знака Лев, на кого Сатурн в этом году повлияет больше всего. А также вы можете увидеть сейчас градусы асцендента представители вашего знака Зодиака. И соответственно по асценденту тоже будет идти влияние. И тоже будет ощущаться вот эта тенденция дисциплина, работа и э, ответственность для тех кто сейчас находится в постоянных отношениях сатурн может дать вот ощущение бремени в отношениях будто бы присутствует какая-то тема которую вам тяжело переварить это э, может быть например ситуация когда у вас разные взгляды на воспитание детей но все остальное вас устраивает но именно эта тема будет скажем так камнем преткновения и вам нужно будет набираться терпения чтобы не конфликтовать постоянно по этому вопросу в целом сатурн имеет такое свойство что он может акцентировать те моменты которые нас фоново и ранее не устраивали то есть не обязательно даже возникнет какая-то новая ситуация в вашей жизни которая будет вас досаждать просто вы можете зациклиться на какой-то теме которая присутствовала и раньше но это происходит по той причине чтобы вы решили этот вопрос как взрослый человек и не убегали от него по сути важно осознать что ваш партнер по браку это ваш учитель в этом году и если возникают какие-то ситуации которые вас раздражают которые вас сильно задевают то в первую очередь стоит на них обратить внимание и понять какой урок какой посыл вы можете извлечь из этой ситуации для тех из вас кто не состоит в серьезных отношениях этот год может поставить серьезные рамки и ограничения вам нужно будет определиться с тем какой партнер должен быть рядом с вами какой человек должен быть рядом с вами и соответственно очевидно вы будете иметь жесткие критерии и будете выбирать осознанно и долгий период времени человека, с которым хотите строить отношения. Когда Сатурн проходит по седьмому дому, это не время для того, чтобы принимать быстрые решения и, скажем так, быстро сближаться с человеком, не обдумав это все досконально. Вас будут привлекать солидные люди, зрелые. Те, кто уже достиг определенного статуса в обществе. И обязательно нужно, чтобы этот человек вызывал доверие и уважение. Но если вы вдруг решите с кем-то начать отношения в этом году, то, скорее всего, этот союз будет длительным. Но, тем не менее, одинокие львы в этом году могут почувствовать себя еще более одинокими, будто бы... Вот в отсутствии партнера рядом кроется определенная проблема, будто бы внутри есть дыра, какой-то неудовлетворенный запрос. И поэтому временами может быть очень одиноко и может появляться огромное желание все-таки вступить в отношения с каким-то человеком, но как минимум поднять для себя эту тему. Помните, что Сатурн, проходя по седьмому сектору гороскопа, показывает вам определенные черты в других людях, но это то, что присуще вам в том числе. Поэтому в целом это очень хороший год и для работы над собой, не только для работы над отношениями. Еще один из вариантов этого влияния может заключаться в том, что вы будете видеть в других людях тех, кто вас ограничивает, кто мешает вам жить на полную и ощущать себя свободным человеком. Но в целом бывает так, что транзит Сатурна по угловому дому и седьмой дом как раз у нас угловой дом может давать даже проблемы с зубами. Поэтому в первую очередь все-таки вам нужно поставить перед собой цель упорядочить свою жизнь, проверить свое здоровье, заняться тем, что находится в области вашего контроля. И затем уже приступить к решению вопросов, связанных с отношениями с другими людьми. Старайтесь искать баланс между ответственностью и удовольствиями. К слову, если возраст позволяет, вы можете вспомнить, какие события с вами происходили в период с 1991 по 1994 год. Именно в это время Сатурн тоже проходил по знаку водолей. Поэтому тематика событий или направленность событий может быть похожей. И порою это очень сильно помогает сориентироваться в том, какого рода ситуации могут происходить сейчас. Переходим с вами к Урану. Уран это очень интересная планета. Проходя по определенному участку, по определенной сфере нашей жизни, он вносит изменения, коррективы. Даже определенная революция происходит, и это все зачастую очень быстро, так как в принципе Уран в астрологии отвечает за скорость. Может появляться такая внутренняя спешка, будто бы вот именно сейчас я могу что-то изменить, а дальше уже будет поздно. Уран в этом году продолжает идти по вашему десятому сектору карьеры и имеет сильное влияние на вашу карьеру, жизненные цели, на ваши амбиции, а также на ваш авторитет. Поэтому в течение всего этого года ваши карьеры, жизненные цели, ваша общественная репутация могут переживать изменения. Например, вы можете почувствовать по отношению к себе и любовь, и встретить тех, кто вас ненавидит или кому не нравится то, чем вы занимаетесь. В этот период времени вы... Можете проявлять гибкость и пересматривать свои цели и планы, меняя их под ту ситуацию, которая будет возникать в вашей жизни. Также зачастую Уран по десятому дому создает возможность э, совершить поворот в карьере. Поэтому не удивляйтесь, если возникает желание пересмотреть ту сферу, в которой вы работаете, и искать новую работу, переквалифицироваться. В целом, вот такие неожиданные решения. Это довольно э, частый признак урана в десятом. Также уран в таком положении говорит о том, что пришло время модернизировать свою работу, поэтому будет неплохо э, как минимум промониторить актуальные тенденции вашей нише и стараться не отставать от других, идти в ногу со временем, а еще лучше придумывать что-то свое и современное. Обратите внимание на то, что Уран будет продолжать находиться в вашем десятом секторе по апрель 26 -го года. Поэтому период преобразований и такое интенсивное время в плане достижения целей и поиска интересных путей для достижения целей будет продолжаться у вас вплоть до апреля 26 -го года. И сейчас на экране вы увидите тех представителей вашего знака Зодиака по Солнцу, по Асценденту кого уран в следующем 22 втором году коснется больше всего знаете что в вашей жизни произойдут перемены и с большой долей вероятности они будут связаны с какой-то важной сферой вашей жизни это может быть работа карьера может быть и личная жизнь ваше отношение к работе рутине будет меняться в этот период Поэтому есть смысл пересмотреть ваше отношение к здоровью, к своему рабочему графику и, соответственно, внести необходимые коррективы. Переходим к близянию планеты Нептун. Нептун продолжает идти в втором году по знаку Рыбы. И он уже длительный период времени находится в вашем восьмом секторе. Это довольно мистический транзит, который заставляет вас поверить в то, во что вы раньше не верили, задавать себе такие вопросы, которые ранее вас вообще не волновали. В то же время может возникать абсолютная путаница и неразбериха в вопросах, которые касаются темы наследства, бизнеса, распределения финансов и ресурсов. А также вы можете испытывать нерешительность в процессе, взаимодействия с подобными темами будто бы вы не знаете как поступить вы не знаете как правильно то же самое касается семейного бюджета могут быть какие-то даже моменты тайные которые происходят за вашей спиной например ваш партнер по браку не рассказывает вам о своем уровне дохода старайтесь не идеализировать финансовые вопросы старайтесь все-таки более рационально подходить к Этим темам плюс ко всему будьте очень предусмотрительны, когда речь идет о больших суммах. Будет это покупка, продажа чего-то или наследство. Соединение Юпитера и Нептуна, которое произойдет с марта по май 2022 года, благоприятным образом повлияет на вашу сферу финансов, но также это очень благоприятный период в плане взаимоотношений. И это соединение может принести важную встречу с кем-то, новую романтическую историю. В целом будьте внимательны, обращайте внимание на то, какого рода события будут происходить на данном соединении. Помимо этого, для многих может оказаться актуальна тема беременности. И к слову, обычно на таком соединении идея... Иметь ребенка является очень хорошей, так как планеты благоприятны для процесса вынашивания ребенка и для его рождения. Переходим с вами к влиянию планеты Венера. Особенное внимание мы обратим на период ее ретроградности. Венера разворачивается в ретроградное движение в конце 2021 года. И будет она ретроградной по 29 января 2022 года. Все это время Венера будет идти по вашему шестому сектору работы. В этот период времени могут быть корпоративы, встречи с коллегами, может подниматься тема служебного романа, может подниматься тема ваших взаимоотношений внутри коллектива. Однако на время ретроградности Венеры не стоит планировать например ремонт вашего офиса, покупку новой техники, новой мебели, с одной стороны будет желание обустроить то пространство, в котором вы работаете. но с другой стороны это может повлечь за собой большие траты и вряд ли это принесет удовлетворение, все-таки лучше дождаться, когда Венера развернется уже в прямое движение и тогда принимать решение. Но зато это очень хороший период для того, чтобы доделывать ремонт, чтобы возобновлять старые связи и контакты по работе. Также это прекрасный период, чтобы привести в порядок бумаги и закрыть те вопросы, которые тянулись слишком давно. Плюс ко всему это хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем, а особенно пройти повторно какой-то курс, процедур, это может быть посещение спа, массажа или любое другое направление, которое поможет вам ощущать себя в своем теле бодрыми и здоровыми. Переходим с вами к планете Меркурий и мы рассмотрим периоды ретроградности данной планеты и на какие сферы жизни в это время Меркурий повлияет больше всего. Меркурий будет двигаться по пятна четыре раза в 2022 году. Первый разворот произойдет в вашем шестом и седьмом секторе. Поэтому большой акцент идет на сферу работы, на сферу подписания договоренности и их соблюдения, на сферу взаимодействия с людьми. В этот период времени важно все-таки возобновлять старые контакты, исправлять ошибки, недочеты в работе с другими людьми, если они возникают. Это период, когда вопрос взаимных обязательств может стать ключевым. Поэтому вы тоже можете вспоминать о том, какие обязанности должны выполнять и ваши коллеги по работе, и также члены вашей семьи, особенно партнер по браку. Следующий период ретроградности приходится на ваш 11-й и 10 дом, поэтому может быть вопрос возврата на прошлое место работы, в тот коллектив, в котором вы работали раньше. Или же вы можете посещать мероприятия, в которых вы уже участвовали ранее. Отлично отправляться в командировку, в те места, в которых вы уже были а также встречаться с бывшими коллегами по работе. Вы можете пересмотреть в это время свои планы на будущее и внести необходимые коррективы. Не бойтесь это делать, так как именно в период ретроградности Меркурия вы способны видеть те ошибки, на которые раньше бы вы не обратили внимания. В следующий период ретроградности Меркурия приходится на ваш третий и второй дом. Это неподходящее время для покупки новых образовательных курсов, для того, чтобы покупать автомобиль или для того, чтобы его чинить. Хотя если это внеплановая поломка, да, то в таком случае ретроградный Меркурий может обозначать необходимость вот эти незапланированные траты делать. Существует высокий риск допустить ошибку в бумажных делах, также особое внимание будут требовать взаимоотношения с ближайшим окружением. Важно следить за тем, что и как вы говорите и обсуждать все вопросы максимально лаконично и понятно. И наконец четвертый разворот Меркурия произойдет в канун Нового года. Это будет ваш шестой дом. Ну, во-первых, если вы хотите порадовать своих родных и близких новогодними подарками, то постарайтесь об этом позаботиться заранее. К тому же, ретроградный Меркурий поднимает рабочие вопросы на поверхность, поэтому могут быть вот путанные истории в делах. Поэтому старайтесь все-таки основной поток вопросов решить, до конца года, для того, чтобы у вас была возможность на празднике отдохнуть. Лучше все-таки сфокусироваться на одно, максимум двух важных делах. Но самое главное в этот период это не взваливать на себя большое количество задач, так как будет крайне сложно их решить. Переходим с вами к Марсу. И по традиции сакцентируем внимание на периоде ретроградности этой планеты. С 31 октября и до конца 22 года Марс будет ретроградным в знаке Близнецы. И это ваш 11 дом. В этот период очень хорошо решать сложные, острые вопросы, связанные с темой дружбы, с какими-то конфликтами внутри коллектива. Все, на что раньше у вас не хватало времени или не было желания с этим возиться, сейчас все-таки есть необходимость этот вопрос э, урегулировать. К слову, нередко такой транзит может давать затяжной конфликт с друзьями. Поэтому если вы видите, что назревает что-то подобное, то старайтесь дистанцироваться. Так как действительно, э, если уж конфликт завяжется, то придется очень долго иметь дело с его последствиями не забывайте в этот период восстанавливать свой запас энергии и не забывайте просить о помощи объединять свои усилия с другими людьми в коллективе сообща вам будет намного легче решить какой-то вопрос чем самостоятельно плюс эм, марс в одиннадцатом доме может давать пересмотр целей планов и будьте к этому готовы, что ваш курс жизненный может меняться в этот период. Переходим с вами к Лилит. До 15 апреля Лилит находится в знаке Близнецы в вашем 11 доме. Поэтому в вашей жизни могут быть ситуации неприятные, связанные с друзьями или внутри коллектива. Это, например, сплетни или какие-то закулисные истории. После 15 апреля Лид переходит в знак Рак, ваш 12 сектор. Поэтому она начинает влиять на сферу ваших тайных страхов, на сферу той части жизни, которую вы бы не хотели показывать другим, о которой не хотелось бы рассказывать. Но на самом деле это хороший период для того, чтобы проработать свои страхи. Они будут становиться все больше и больше. Ваша задача их заметить, признать и устранить из своей жизни. Старайтесь не закрываться от мира, не изолироваться, не погружаться в какие-то внутренние состояния. Старайтесь сохранять открытость. И напоследок переходим еще к лунным узлам. 19 января лунные узлы меняют знаки, переходят на ось Телец Скорпион. Причем восходящий узел будет в знаке Телец, и узлы будет, будут находиться на вашей оси 4 десятый дом, поэтому важные глубокие кармические изменения будут происходить в вашей сфере карьеры и жизненных целей. В ноябре 2021 -го года состоится затмение, которое положит начало процессам, которые будут активно развиваться в следующем 2022 году. Есть сильный призыв по узлам уделять внимание именно карьерному развитию, именно своим амбициям и целям, не распыляться на желания других людей, не отвлекаться сильно на решение семейных вопросов. Именно это будет для вас выигрышной стратегией. По сути, в 2022 году у вас есть возможность совершить прорыв в делах и достичь высот каком-то деле, которое вы выберете. И сейчас на экране вы увидите даты и градусы тех львов солнечных и асцендентных, которые будут ощущать сильное и благоприятное влияние от северного узла. Это значит, что в вашей жизни будут происходить положительные изменения, очень интенсивные события и, возможно, даже шансы, которые выпадают очень редко. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите, какие планы у вас на 2022 год, делитесь событиями, которые происходят в вашей жизни. Будем с вами на связи. Пока-пока!